Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня у нас будет на обзоре очередной мини-дом. Дом будет называться тридцать 35. Размеры его, потому что будет примерно 6 на 6 Однако здесь домик у нас будет сдвинут относительно двух сторон. И получается он по наружу 6х8. Однако вот спереди у нас вырез под крыльцо. И точно такой же вырез у нас есть сзади под террасу. Вот так вот домик у нас будет выглядеть снаружи. Двускатная крыша, контрастный фасад у нас с белыми окнами, так как белые окна это бюджетный вариант, соответственно фасад должен быть немножко контрастных цветов. Вот в данном случае это темно-серые цвета. Отделка по желанию. Вот так вот домик будет выглядеть на участке 30 на 20 метров. Расположение его может быть для узких участков, так как у него основные окна выходят спереди и сзади. Соответственно, боковые части у нас не принципиальные. Однако здесь есть у нас дополнительные окна, но по сути дела их можно и убрать. Если у вас ограниченный бюджет и вы просто хотите построить домик где-то за городом, в саду, в огороде у вас есть участок и у вас маленький бюджет то этот домик именно для вас проживание в доме подразумевается три человека две спальни кухня гостиная если вам понравится данный домик, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. И смета в конце видео на этот домик будет стоить 500 рублей. Также, если вам нравятся мои проекты домов, то вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое техзадание. Мы сделаем для вас дом мечты. Ну а мы переходим к планировке. Поехали! Итак, как я уже и сказал, у нас домик 6х6, на 6, однако вот посмотрите, вот эти вот два прямоугольника сдвинуты на 2 метра в разные стороны. Соответственно, если их придвинуть в правильный квадрат 6х6, то соответственно будет у нас как раз таки дом по периметру 6х6. А сейчас у нас получается 8х6 на метров. Площадь застройки остается у такого же дома, 36 квадратных метров, однако функционал за счет вот этого хитрого приема у нас расширяется. Итак, вот оно слева, наше крыльцо, прихожая. Здесь мы заходим, у нас открытые вот такие вот панорамные двери, окна. По желанию можно сделать вот эту вот дверку открывающуюся, либо вот эту вот дверку открывающуюся. Чтобы свет у нас было, то они у нас прозрачные стеклянные. С правой стороны у нас сразу же при входе есть обувница вот такая вот небольшая, Здесь платяной шкаф, так как здесь у нас дом подразумевается очень маленьких размеров, соответственно у нас вот такие вот есть компромиссные решения, когда мы сразу же заходим в кухню-гостиную без всяких отделяющих тамбуров. Ну, в принципе тоже интересно будет. Вот заходим мы сразу и смотрим, мы попадаем с вами в кухню-гостиную. Здесь вот у нас рядом со шкафом расположен диванчик, есть столик, диван можно разложить, дополнительное койко место. Здесь вот над дивана мы сделали дополнительное. Окно для освещения. Также у нас в кухне-гостиной есть вот такой вот небольшой мини-обеденный стол, так как домик, как я уже и говорил, у нас мини, соответственно, и место приема пищи тоже у нас минимальное. Вот, также есть у нас место для, для барного стула, где можно быстренько перекусить. Кухня-гостиная у нас занимает 17 квадратных метров. Здесь вот у нас для хозяйки отведено вот это вот рабочее место. Здесь у нас большие пеналы, где мы можем поставить холодильник, можем поставить встроенную технику какую-то, верхние навесные шкафы и также вот нижние пеналы. Для такого небольшого дома здесь очень достойный размер гарнитура для хозяйки, поэтому думаю, хозяйка оценит. И точно так же у нас с кухней можно сразу же попасть и вот на террасу. Вот диагональный выход у нас из, из прихожей на террасу. Сзади у нас точно такая же терраса, как и крыльцо. Вот так вот здесь у нас зонирована она Здесь можно тихо посидеть, можно выйти на задний дворик, здесь сделать мангальную зону какую-то. В принципе, вы, думаю, придумаете для себя, что у вас на заднем дворе будет. Вот такая вот планировочка. И точно так же у нас из кухни гостиной мы сможем попасть и с вами в две спальни. Они точно так же у нас разнесены по разным углам. Соответственно, звукоизоляция между детской и родительской спальней тоже будет на высоте. Это очень хороший прием. Ну и, соответственно, детская спальня у нас 5 квадратных метров. Вот посмотрите, что можно уместить при продуманной планировке на 5 квадратных метров. Здесь у нас двухметровый диван. Диван спокойно может разложиться у нас и сделаться полноценное спальное место. Но для ребенка, в принципе, можно здесь даже поставить какую-нибудь односпальную кровать. Самое главное, чтобы у нас была здесь ширина 2 метра. Наверху у нас шкафы для хранения. Спереди у нас получается рабочее место для уроков, также навесные шкафы над рабочей зоной. И окно у нас выходит на передний фасад. Вот такая вот у нас спальня, всего лишь 5 квадратных метров. И родительская спальня точно таких же размеров, однако немножко компоновка немножко другая. Здесь у нас двухспальная кровать, метр сорок на два метра, для двух человек более чем достаточно. Окно у нас здесь выходит на правую сторону фасада. Вот так вот здесь выглядит. Дополнительное освещение. И также можно сделать окно, либо выход, дверь на террасу. Тоже очень хороший прием. По идее можно было сделать здесь вот окно. Однако здесь для места хранения у нас не нашлось места, кроме как вот тут вот поставить платяной шкаф. Соответственно, окно здесь уже сразу автоматически отпадает. Потому что в таком доме место хранения это очень важный нюанс, чтобы продумать, где будут у вас храниться все вещи. Вот такая вот спальня 5 квадратных метров. Ну и из кухни-гостиной, конечно же, нам нужно куда-то сходить в туалет, помыться, умыться. И здесь у нас, во-первых, граничит все между собой на одной стенке. Все коммуникации будут очень удобно развести. Также у нас здесь вот есть вот этот вот санузел, в который мы можем попасть из кухни-гостиной. Размер его 2,5 квадратных метра. Стандартная. Планировка у данного санузла, так как он квадратненький и очень маленьких размеров. Унитаз у нас есть, с правой стороны у нас есть раковина, но ну и угловой душ. Это минимальный размер, который можно здесь сделать. Также окно у нас выходит на левую часть дома. По звукоизоляции, конечно, это будет не лучший вариант, когда дверь, туалет у вас выходит прямо в гостиную. Однако тут нужно понимать, то, что у нас здесь бюджетное строительство и этот домик у нас компромисс между финансами и возможностями, которые можно себе позволить. Поэтому, друзья, если, конечно, у вас позволяет бюджет, то этот домик вам не стоит рассматривать, а стоит рассматривать намного комфортнее, продуманнее и больших размеров, потому что этот дом именно для людей, у кого нет денег. Ну и сейчас мы с вами пройдемся в 3D и посмотрим, как этот дом будет выглядеть глазами хозяев, кто будет в нем жить. Поехали! Вот Итак, заходим мы с вами в дом. Вот такая вот фасадная часть встречать нас будет каждый день, когда мы будем приезжать с работы на наш участок и заходить в этот дом. Обойдем мы с вами его по кругу, посмотрим, как это будет все выглядеть. Вот такие вот боковые окна. Это у нас будет гостиная, это будет у нас спальня. Задний дворик. Вот в принципе, на участке 6 соток помещается... Вполне такой домик, зонирование тоже будет очень хорошее. Сзади у нас вот такая вот терраса, она немножко скрытая от самого участка. Но и это очень большой плюс, потому что вот здесь вот можно организовать какую-то зону барбекю. Здесь приватность будет намного выше, когда вот эта вот стенка будет закрывать от взоров соседних участков. По участку вот еще сколько свободного места остается. Вот здесь у нас въезд подразумевается, здесь можно поставить гараж. И также место под баньку, вот здесь вот где-нибудь в уголке, тоже найдется. Итак, заходим с вами Мы в наш мини-дом. Вот такое вот нас крыльцо здесь встречает. Можно в летнее время поставить здесь какой-нибудь стульчик, почитать журнальчик, посидеть на солнышке, погреться. Заходим с вами в прихожую, разуваемся, здесь складываем свою обувь, снимаем верхнюю одежду, если это зима, например. Заходим, вот наша кухня-гостиная. Телевизор, не нашлось места, кроме как вот этого, и в принципе это тоже хорошее, нормальное место, можно смотреть, и при... когда прием пищи идет, и точно так же смотреть все это с дивана. Вот такая вот кухня-гостиная, диванчик, столик, здесь прошли, мы с вами посидели, здесь хозяйка у нас готовит еду, рабочее место для хозяйки, вот такая вот у нас стойка, пеналы. Здесь у нас скрытые пеналы, можно поставить холодильник, поставить встроенную технику. Также навесные шкафы, здесь вот у нас вот такое вот рабочее место. Вот так вот будет выглядеть кухня-гостиная с этого ракурса. Небольшие размеры, однако все очень интересно. Нестандартный дом 6х6, который скучный будет, скорее всего, с таких ровных и квадратных Таких габаритов, потому что все стремятся сделать домик под строительный материал, под доски. Я думаю, что к этому стремиться не нужно. И вот выход наш на террасу, на задний дворик. Здесь вышли спокойненько. Зона для барбекю организована. Также вот из спальни родительской можно здесь тоже выйти. Возвращаемся обратно и идем с вами в детскую спальню. Детская спальня 5 квадратных метров. Заходим. Диван 2 метра шириной. Шкаф над диваном, рабочее место для ребенка, еще один шкаф и окно на передний двор. Вот такая вот планировка комнаты, всего лишь 5 квадратных метров. Возвращаемся с вами в кухню-гостиную. Кухня-гостиная, честно говоря, мне тоже очень нравится, тем более, когда она занимает так мало места, всего лишь 19 квадратных метров. И спальня родителей, двухспальная кровать, кровать 1,40 на 2 метра, над ней сразу же у нас есть окошечко. И полтора метровой шириной и в потолок шкаф для одежды. Выход на террасу, либо просто это может быть глухое окно. Дальше возвращаемся с вами опять же в кухню-гостиную. И вот эта наша дверь ведет нас в санузел. Заходим. Здесь у нас стоит унитаз, душ угловой. И здесь у нас умывальник. Окно у нас на левую часть дома. Вот такая вот планировка дома 6 на 6, а вернее 6 на 8, просто раздвинутая, но площадь дома у нас не меняется. Соответственно, планировка у нас стала более современной и интересной. Если вам понравилась данная планировка, то чертеж стен, вид сверху с размерами, будет стоить на нее 300 рублей. Также сейчас мы которую смету с вами посмотрим, она будет стоить 500 рублей. Если вам интересны мои проекты, которые я делаю у себя на канале, то вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Ну а мы переходим с вами к смете. Дом 35 квадратных метров, миник 35 Фундамент на данный дом выходит у нас примерно на 86 тысяч рублей. Фундамент, высота фундамента 1 метр, ширина его 30 сантиметров. Арматура 12 потребуется, восьмерка, шестерка, бетонная смесь М200, 9 кубов на бетон. И также у нас здесь есть сразу стяжка, трубки теплого пола. В общем, пол и э, фундамент у нас здесь практически под ключ, под чистовую отделку. Дальше переходим материалы на стену. Здесь мы будем использовать с вами газобетон. 300 миллиметров толщина стен у нас будет 300 миллиметров, потому что домик небольшой, в принципе, здесь если мы будем массивные э, стены делать, то мы просто съедим лишние квадратные метры, а в данном домике каждый сантиметр очень важен. В общем, стены на данный домик у нас выйдут на 210 тысяч рублей. Это полностью все стены с перегородками, с арматурой, с армированием, с клеем для газобетона. Стены 300 миллиметров, перегородки у нас будут 100 миллиметров. Крыша у нас выйдет на 140. Тысяч. Здесь она у нас будет двускатная, из металлочерепицы, утепленная, 200 миллиметров толщиной перекрытия. Материалы на террасу 33 тысячи, 34 тысячи практически. Это у нас сваи. 6 штук, и также доска у нас как силовой каркас, и также доска у нас обшиваться будет как ступеньки и просто настил. Из простой доски здесь я сделал, потому что домик, в принципе, у нас бюджетный. И также у нас окна и двери все здесь у нас показаны. Окна у нас выйдут на 137 700 рублей. В принципе, можно уложиться и подороже, можно уложиться и подешевле. Это примерно средняя цена, которую сейчас у нас по рынку. В итоге, друзья, вот такой вот замечательный домик мы можем построить на сегодняшний день коробку дома за 608 тысяч рублей. Я думаю, это будет самый дешевый и самый комфортный дом из мини-домов, которые сейчас есть по такой цене. Поэтому, друзья, присмотритесь хорошенько к данному домику. Возможно, он вам подойдет, подойдет к вашему участку и к вашим потребностям. Потому что сейчас у нас суровое, сложное время, когда каждый рубль на счету. И чем проще технология, чем проще строительство, тем быстрее вы заселитесь в свой дом. Ну а с вами был Доступный дом. Напоминаю, если вам понравится данная планировка, то чертеж стены сверху на нее будет стоить 300 рублей. Смета, которую мы сейчас посмотрели, полностью я высылаю на почту, будет стоить 500 рублей. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок и под свое техзадание. Сделаем для вас дом мечты. Ну а с вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.